приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Лена Смирнова я как всегда продолжаю делиться с вами информацией сегодня на обзоре у меня новый букс возможно он друзья и не новый но для меня он новый так как я начала только на нем зарабатывать где нам абсолютно без вложений дают зарабатывать криптомонету DoggyCoin называется Пол. Doggy ну вот по ссылочке, кого заинтересует пойдете на такую вот страничку здесь экран и серфинг как бы минималка набирается быстро значит регистрация Кликайте регистр вот идет такая проверка у меня значит вводите email username, пароль повтор пароля ставите галочку разгадываете капчу зарегистрироваться. Я же уже зарегистрировал. Ход по имейлу и паролю. Разгадываете Капчу. Кликаете логин. И попадаем вот на домашнюю страничку. Значит, друзья, здесь смотрите. Минимум на вывод 1000 коинов. Я вчера проверила его на вывод. Уже набрала Минималка набирается очень быстро. Ну, естественно, баланс у меня по нулям. Значит, давайте сразу покажу вывод. Вот я вчера выводила поздно вечером доги пол. И вот у меня такое количество Doggy Видим. 3 октября. Я думала, вывод будет вручную. Потому, думаю, поставлю с вечера. И, думаю, к утру уже должны, по сути, были бы и прийти. Но они платят инстантом. Мгновенно. На Faucet Pay. Значит, смотрите теперь. Два вида заработка. Есть кран и афер вал. Значит, можно здесь. Можно вот здесь. Наводим. Вверху, да, есть Кран и аферуал. На кране. Нам за один клейм 30 коинов. Согласитесь, это неплохо. Не прибросит так как это кран. Здесь все просто. Видим такая капча. Выбираем перевертыш и разгадываем капчу. На синенькую вкладочку. Вот на эту кликаем. 30 монет не засчиталось. Через 5 минут я опять могу зайти и собрать крипто монеты Далее второй вывод. Ой, вывод. Заработок на фервал. Смотрите. Вот здесь есть. Здесь значит что у нас? 6 видов заработка. Если хотите тут задание, зарабатывайте. Я зарабатываю на этот крайний Монликс и Афер 4 Вал. Видим здесь ПТС. Значит, кликаем на этот, где ПТС. Ждем, когда загрузится страничка. И вот здесь нам дается как бы серфинг. Обычно его больше. Один у меня просмотрен. Значит, смотрите, вот здесь у меня... Не помню, не вижу, вернее... А вот здесь вот 32 коина. Вот оно. Здесь плюс 25 коинов. Ну, кликаем, нас перебрасывают на страничку. Идет такая большая шкала. Причем, когда она загрузится. Видим, да, все это быстро. Все, зачет Стало бледный. Следующая. Опять ждем, пока загрузится вот эта шкала. Никак вообще нет ничего здесь. Все, опять зачет. Все. Далее опять кликаем Отвервал. Это первый вид серфинга. И второй вид серфинга вот здесь. Вот это тоже крайне видимо, да. Вот она ПТС. И здесь ПТС я вам показала. Кликаем. Ждем, пока загрузится. Там у нас рекламка. Опускаемся чуть ниже. И вот здесь, смотрите, уже тоже 20 коинов. Ну и далее по 10 коинов. Идут вот 10 коинов. Я сказала, минималку можно быстро набрать. Ну что, ну давайте просмотрим. Кликаем, нас перебрасывают на страничку. Здесь также пожалуйста, подождите. Ждем. И загружается шкала. Также будем выбирать уже перевертыш. Здесь вот разное. видим, да? Вот перевернутая буква. Здесь бывают картинки, цифрки цифры, буковки. Ну вот, такая вот капча. Все, зачет. Здесь монет засчиталось. Вот этих коинов. Ну, в принципе, все далее. Сюда, если к ней кликнем дашборд, вкладочка вывод. Есть фаусай. И на прямой кошелек. На фауседпей. Вот у меня сейчас стало 97.60 вот этих коинов. Минимум на вывод от тысячи вот этих коинов. Адрес электронный сюда прописываем. Не кошелек. email адрес. И здесь уже будет стоять сумма по умолчанию. И здесь отображаться монеты в доги коинах. Это коины. Это доги коины. Кликаем вывод. Монеты идут инстантом на FalsetPay. Здесь история будет, даже сюда не заходила. История вывода. Вот моя история 1094 монетки. Так, далее. Вкладочка рефералы. Находится наша партнерская ссылочка. Вот она. Так, ну здесь изменить пароль. Вы Заработок я вам показала. Здесь я сюда не захожу. Здесь больше я везде никуда не захожу. Я вот только зарабатываю на экране и просматриваю серфинг. Кликаю домашняя страничка. Ну, в принципе, и все. Кому интересно, работайте, зарабатывайте. Но не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, всем пока.